Теоретики очень любят писать в комментариях, что, типа, ты не даешь никаких хороших мыслей на... Причем я должен почему-то давать этим людям бесплатно, или они думают, что я заработал там 2 доллара на этом ролике, который я вот сейчас сниму и... Ну, заработаю, то есть я снимаю этот ролик с целью заработать 2 доллара, на самом деле. Очень большие деньги. Я вот чаю больше выпил, пока придумывал идеи. Но, тем не менее, дороже выпил. Сегодня, короче, конкретно 6, ребят, идей. Я, я в них уверен, то есть это идеи, на которых можно подняться. Ну, вопрос только как бы, как сделаете. Первая идея не моя, мне ее сейчас в скайпе сказал товарищ, когда я спросил его какую-нибудь идею. Вот, идея такая, то есть можно цитаты известных людей хорошим голосом под приятную музыку зачитывать. Это в принципе заходит, я просто показываю в пример паблика, который мы сейчас двигаем. Но можно и по-другому сделать, просто, ну, как бы, что я буду чужие показывать, я свое покажу. Вот. Кстати, большая просьба, ребят, если вам понравится идея из этого ролика, то зайдите, пожалуйста, в наш паблик Motivation13 и сделайте репост любой записи. Например, сделайте, вон, Киосаки репост или Гандапаса. Вот. Первая идея, короче, допустим, 5 уроков от кого-то, и это сделать в формате видео. Мне кажется, неплохая идея. Но следующая идея еще круче, смотрите. Хотел сделать это, но сейчас вот что-то не до того. В России есть минимальный размер оплаты труда, и это очень маленькая сумма, на него тяжело прожить даже у нас, допустим, в Кирове, то есть небольшой город, понятно. Почти 6 тысяч рублей. Студентам очень интересно и людям, которые немного зарабатывают, как прожить на вот эти вот небольшие деньги. Было бы клево снять канал, сделать какие-то фишки, да, то есть как прожить на копейки вот эти. То есть там вот, ну допустим, только на еду, то есть даже представим, что вы там не ездите, хотя интереснее даже если вы еще на автобусе будете, там ездить или велосипед себе купите. То есть как-то выживете на эти деньги? Это было бы интересно. То есть и главное, понимаешь, не просто показать. Понятно, что люди выживают и на меньшие деньги, а показать какие-то фишки. Я вот, например, знаю, что у нас в городе есть фишка, если покупать в магазинах магнит, можно реально часто очень много сэкономить. То есть там, ну, разницы в ценах я просто смотрел в некоторых вещах очень большие. Есть магазины подешевле, есть подороже, есть какие-то склады. То есть показать, как выжить на минимум, поставить цель выжить там не на 5 даже, на 4 на три тысячи рублей, показывать чеки, показывать рацион. Как-то сбалансировать рацион, то есть не голодать. Понятно, что я тоже могу там поголодать месяц, ну, то есть на каких-то вот вообще там ерунде выжить, но это другое. То есть конкретно питаться и не сдохнуть с голоду. Мне был бы интересен такой канал. Если такой канал есть реально или у вас есть такой, киньте в описании, не забаним ничего. То есть, ну, классно, это интересная идея, выжить на минималку. Отличная идея для видеоблога, потому что многие видеоблогеры, они что снимают? О, я такой видеоблогер, вот я хожу, зубы чищу. Ну, кому это нужно? Начни свой видеоблог с интересного вот такого челленджа. Ребят, привет, меня зовут там Тимур, я начинаю вести видеоблог и моя первая цель, лайф в прямом эфире, да, то есть выжить за месяц на 5900. Попробуй. Ну, я не тебе мешает, попробуй. Ну, почему нет? Если живешь один студент в общаге там с мамой не ну, попробуй. Вот вторая тема очень хорошая. Э, это дело Элла Саворская. Спасибо. Молодец, хорошая, хорошая, интересная тематика. Они поставили себе цель, челлендж, да. Люди это любят. Мы, кстати, тоже сейчас иногда используем. Но мы не делаем так глобально. Люди молодцы, сделали глобально. Поднялись очень сильно. Хороший хайп был на челлендже. То есть они там должны, она должна была заработать какую-то сумму. Там вот для тех, кто не в те, моя декларация, там заработать 15 тысяч долларов что-то за год. Ну, похудеть-то ладно. Вот заработать 15 тысяч долларов за год какой-то. цели. Заработаю 15 тысяч. Я бы заработал. Ну ладно, ну не суть, то есть молодец, хорошая декларация, ну есть какой-то, ну вы скажете, там не миллион же просмотров, ну еще 87 тысяч нормальный, нормальный просмотр абсолютно, для видеоблогеров, начинающих нормальный просмотр, ну не набрали, облились говном, но это интересно, то есть это хайп эффект, молодцы, сейчас там конечно у них какие-то проблемы, они что-то там IQ Options все время рекламируют, это конченый, мне кстати за рекламу IQ Options предлагали двойной прайс, я отказался, кстати, ну что-то не хочу это рекламировать. Не знаю, может заплатить там полмиллиона долларов, когда-то рекламирует. Ну вот, короче, суть в том, что декларация и классная тема, ребят, можете сами себе какой-то вызов кинуть. Там, ребят, типа, вот мне недавно подписчиками Салпанда, я, типа, набью, если я не наберу 500 подписчиков за месяц, то сожру на видео перец. Ну, как бы, не, ну, если для человека это челлендж, то окей, то есть, как бы, пусть, пробуй, пробуй хотя бы что-то, нормально. Следующая тема это обзор блогеров. Вот вы скажете, вот типа очевидные вещи, но пацаны набирают, понимаешь, просто они сидят, основной канал не магии, это немножко, ну, не настолько круто, потому что там монтаж, а здесь просто они сидят на стуле и обсуждают жену Симонова и набирают 300 тысяч просмотров, ну, то есть, очень, очень круто, молодцы, вы скажете, типа, вложили бабки, да, ну, и че, ну, а теперь-то по 250 тысяч, то есть, теперь-то бабки отбиваются, понятно, что реклама была, но обзор блогеров хорошо заходит. Еще одна тема, вот теперь последняя тема, вот вообще сладкие, то есть они мне очень нравятся, они серьезные для серьезных пацанов, но это серьезные темы. офигенный канал, я даже не знаю, я смотрел какие-то ролики, может быть, тут... а не с этого канала я смотрел, а даже с этого канала смотрел. Короче, когда купил квартиру, хотел делать ремонт, думал покупать черновую или чистовую, в итоге чистовую купил, но можно было и черновую взять. Чуваки реально, то есть, ну вот команда у них, да, они в Москве делают ремонт и снимают ролики, то есть вот мы сделали квартиру, как лучше сделать, во-первых, они сейчас имеют уже, с, собственно, просмотров, да, небольшой доход, как бы ну нормальный, 257 тысяч подписчиков, и самое главное, самое главное, что они двигают свои услуги, то есть они круто продают свои услуги, потому что смотри, я говорил уже, да, вот у нас город небольшой, это не Москва, да, но если ты сделаешь такой канал в маленьком городе, то есть, ну, какой то там 500 тысяч населения. То есть, нормальный город такой российский. Ну, маленький, но нормальный. Где есть рынок, ты можешь быть лучшим сантехником, лучшим врачом и продавать свою компетенцию. Пусть у тебя будет 500 просмотров, я повторюсь, но ты будешь закрывать продажи, потому что у тебя есть конкурентное преимущество 100%. То есть, ну, прикинь, вот вызвать какого-то... Вот, там, я не знаю, нужно поменять унитаз. Вызвать какого-то сантехника или вызвать сантехника ютубера? Ну, то есть... Сантехника, которая отвечает за свою работу. Реально, у нас вот был знакомый сантехник, когда мы жили в Воркуте. он брал чуть дороже, но они, у него все время приезжали опрятные, вовремя красивые ребята. Если это показать на YouTube, то это может сработать. Понятно, что сантехника ⁇ это тема, я согласен, сложная, да. Но, допустим, ремонт в квартире офигенная тема, хорошая, прибыльная тема, которую можно, если у тебя есть компетенция, если там врач хороший, еще какой-то специалист, там, адвокат, например. Почему нет? Вот адвокат вообще отличная тематика. То есть сидишь, ребят, вот такое дело. То есть можно же и смешно делать, и какие-то вещи. Ну, отличная тематика. Я считаю, что э, пятая сегодняшняя наша идея, да, это канал, где вы свою компетенцию через YouTube продвигаете, набираете мало просмотров, но продаете компетенцию. Если говорить про мой канал, даже заработок в интернете с нуля, я не зарабатываю на просмотрах. Ну, там, 1-2 доллара, там, я не знаю, с ролика. Но я могу продавать с нее консультации, я могу продавать с нее там рекламу, то есть я продаю свою компетенцию. Это супер круто работает. вот И шестая тема, просто покажу сайт, вот, на который я ориентировался, когда покупал квартиру. Вот э, вы сейчас смотрите цены на квартиры в Кирове и вообще квартиры. Сайт хороший, кстати, ну красивый действительно. В чем минус? Тема на самом деле очень жаркая. ну кто-то не поймет, как бы скажет, там вот мы хотим там летсплей снимать, понятно. Я бы этим занимался, но вот у нас сейчас реально уже куда еще это вешать сверху. Вы смотрите квартиры, да, и вот что что вам вообще на сайте на этом предложено? То есть сайт это это, это один ну это наверное лучший сайт на самом деле в Кирве, я думаю, по квартирам. То есть максимум, что вы можете получить на этом сайте, это 3D экскурсии, 3D тур. Давайте посмотрим 3D тур по трешке. Я когда-то, кстати, подумал вот в этом доме купить. Не суть. 3D-тур по трешке, посмотрим. Прикольно, кстати, делают. 3D тур интересно, но суть-то не в этом. То есть он 3D-тур. Ну, она черновуха, понятно, что здесь ничего супер красивого вы не увидите. Но как бы можно сориентироваться, да, то есть, пространство достаточно неплохое, 66 квадратов. То есть, что есть, да, стандартные планировки. Ну, вот единственная фишка 3D-тур. Планировки, цены, метры, да. Все понятно. Ну, то есть, все. Но, понимаешь, нет вот этой. Интерактивности, которую может дать YouTube, нет фишки. То есть представьте, вы заходите на сайт и вы дополнительно к этому видите ролик про каждый из этих домов. И причем ролик не, не нудный, до да, рекламный. Допустим, в формате видеоблогера. То есть ты берешь э, камеру и приходишь, допустим, в ЖК метроград и потом приходишь в дом на Труда. И я просто знаю и тот дом и тот. Можно показать район. Можно показать, какие фишки, какие преимущества. В Метрограде, например, преимущество газовый котел в каждой квартире. Понимаешь? Но здесь-то вот где я это увидел? Описание. Что? Вот, Какое цена застройщик. застройщика? Но понимаешь? Человеку это очень тяжело. То есть вот это воспринять. То есть ну прикинь, вот это, это нужно. То есть вот это столько вот новостроек сейчас в Кирове. Это не самый большой город, да? Не самые большие стройки. И нужно все это воспринять, понять, прочитать. И людям, ну как вот сортировать? По району, да. Кому-то нужен район. Кто-то сортирует по цене. Понятное дело, там вот Коминтерн. Ребят, просто я знаю, что это вообще за жилье, да, вот за 600 тысяч. Это, во-первых, 17 квадратов, чтобы вы понимали, да. Студия, то есть это даже не квартира. Ну, то есть там 600 тысяч, ну это такой, я не знаю, ну, мусор, честно говоря. И район там, ой, оттуда там, как встанешь в пробке, так и не выйдешь. То есть, понимаешь, конкурентные преимущество, ты мог бы дать застройщику какому-то, если ты пришел в офис и сказал, давайте мы снимем классный ролик. Ну, конечно, если ты нулевый, ты никому не нужен. Но если ты видеоблогер из Кирова, ты приходишь, допустим, в... Ну, я вот не знаю, где мне нравится жилье. Мне нравится вот Экопарк Васильки, меня прикалывал кстати. Где-то он здесь есть. Вот он. Там реально, то есть прикольные есть домишки, там таунхаус можно взять. А... Ты приходишь и показываешь конкурентные преимущества экопарка «Васильки», что это трехэтажечки, это приятный райончик, это не очень далеко от центра, в то же время не очень дорого. То есть вот недвижка – это золотая тема. Ты будешь иметь 100 просмотров, но если ты будешь иметь одну продажу с этих 100 просмотров, тебе полтинник с этой продажу можно получить. То есть вот эта тема очень крутая. Просто ее не развивают, ну, как бы, когда-то к этому придут. Но сейчас эта тема, в общем-то, новая. Даже в маленьком городе можно на этом зарабатывать. То есть, если тебе лет 20 есть камера, пррррр, открываешь, допустим, ИП-шку, лучше ООшку шку открывай. И ходишь, не паришься, допустим, снимаешь. Если есть трафик, ну сделай себе трафик. Ну что там, видеоблог. Но ну, опять же, вот допустим, недвижка. Что там разбираться в этой недвижке? Там тонкости не так много. Риэлторами сейчас кому не лень работают. Мне кажется, это актуальная тема. Вот серьезно, вот сейчас не, было бы нечем заниматься, игровой канал бы лег, Доту перестали бы смотреть. Я бы вот этим занялся. Вот именно вот этим. Мы бы взяли камеру, вдвоем бы ходили, шутили, шутки прикалывались. Но мы бы пришли, допустим, в вот ЖК перспективный, мы бы обошли там весь район, показали бы, что вот от этого дома до ближайшего магазина идти минут 10. это не очень удобно, что дом стоит во дворах. Но есть плюсы, да, то есть можно за 35, в принципе, купить в не самом плохом районе около Парка Победы. То есть, понимаешь, я вот этот дом видел, я понимаю какие-то фишки. Я бы снял ролик, и ты посмотрел бы и сказал, да, этот дом мне подходит. А вот, допустим, елки-парк мне из Нововятска как бы далековато там ну, не то чтобы это совсем новаяц понимаешь то есть видео дало бы конкурентное преимущество ребят сегодня дал 6 идей скажу честно на, на любой из них можно что-то поднимать понятно что где-то лучше где-то хуже что-то у тебя зайдет что-то не зайдет. Но почему почему не попробуйте просто не пойму попробуйте вот если интересно я буду периодически идеи вам подкидывать ну может быть кому-то что-то поможет Кстати, пишите свои идеи в, ком... в боже мой в комментариях ужас какой что меня рубит